такое словосочетание быть и чувствовать есть ситуации когда ничего не надо делать вообще ничего для того чтобы процесс развернулся для того чтобы что-то произошло без нашего влияния но с нашим участием понимаете влияет это мужская часть она берет, влияет, что-то делает. Но женская часть это то, что участвует. Так вот, чтобы танец случился, танец жизни, танец с другим человеком, нужно уметь и то, и другое. И влиять, потом нужно побыть и почувствовать, что делает ваш второй партнер. И поучаствовать в том факт, которое он вам предлагает. Но э, современным людям это сложно сделать, потому что они не умеют быть и запрещают себе чувствовать. Объясняю понятие «быть». Быть – это значит пребывать в ощущении пяти органов чувств. Все просто – видеть, слышать, осязать, непосредственно ощущать, как вы стоите, как ваша одежда прикасается к вашему телу, обонять и ощущать вкус. Все – это быть. но не просто, чтобы это происходило без вас, в принципе, это и так же обычно происходит, но вы не находитесь в бытии, когда вы находитесь в мыслях. В бытии вы находитесь, когда одномоментно, ну или хотя бы перескакивая как кузнечик, если кому сложно вместе, вы так, вижу людей, слышу как мудение, наверное, из Обоняю, ну вот отсюда свежий воздух, отсюда более танцевый такой. А, ощущаю на вкус, я вот, шоколадку съела, сладненько Все. И это проворачивается, да, ощущаю, как юбка прикасается к лодыжкам. Как только я погружаюсь в переживание пяти органов чувств, я сразу пребываю в моменте здесь и сейчас. на него много исторических сливок. на него. Будь здесь и сейчас. Слышь, я пытаюсь. Как? Все просто. Пять органов чувств, и вы уже здесь, и сейчас, и больше нигде. Вот мы будем чувствовать. Дальше, как только вы в этом, вы чувствуете. Второй спектакль это чувствовать. Это осознавать, то есть присутствовать в переживаниях, которые происходят в области груди вы не можете сказать «я чувствую тоску» и при этом взяться за коленку. Вы никогда не грустите, держа себя за ягодицу. Если вас спросить, что вы чувствуете, все люди вне зависимости от вероисповедания, национальности, прикладывают руку сюда. То есть мы допускаем, что здесь некий дом чувств.